Друга Дениса убили. Вот. вот послушайте, мужики. Ты чё, в такой траурный момент будешь на гитаре играть? Ну давай чем нибудь лирическое. Нет? Передумал? Молодец. Кто-то убежал. Тихо! Тихо! Тихо! Леха, кровосос! Кровосос! Отвали! Отвали! Леха! Туда иди! Сюда иди. Ты где? Бах, собаку. Бах, там что-то еще. Бах, еще. Ты дал просто <laughs> жить. Да стоп Я за тебя за километр с тобой стоял. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем проходить Сталкер Тень Чернобыля. Итак, эээ, мы отдохнули вот до да, костерка. Вот. Напоминаю, что у нас тут друга нашего. Друга Дениса убили. Вот. Вот послушайте, мужики. еще такой траурный момент будешь на гитаре играть. Ну давай чем нибудь лирическое. Нет? Передумал, молодец. Так, э, у нас есть Дело, у, у нас есть задание, короче. Нужно пробраться. О, да! Смотри, он, он прям. Он прям как чувствует, да. Лирическое заиграл. Так, э, Нужно убить вот этого чувака, короче, военнослужащий. Он находится на территории, почти рядом с территорией, короче, не агропрома. А, как мы знаем, там у нас а, Обычно Толпы, короче, солдафонов вот, Так что, возможно, что нас Ждет с вами Жесткая битва Возможно жесткая, возможно нет Но какая-то битва будет ждать нас. Так, здесь у нас а, лагерь, но я не знаю Буду ли я его а, Проходить Потому что лагеря они Достали уже Вот а, Так Кавчики, короче, с тайниками мы, короче, заберем. Вот. станички мы с вами заберем. Окей. Так, нам, нам нам сюда. Нам в эту сторону, нам по эту душу, нам по эту сторону. Нам сюда по эту дорогу. Так что отправляемся. Сохрани. Там вроде, короче, возле не У нас есть, короче, тайник, по-моему, какой-то свой. Поэтому я хочу тоже еще э, к нему обратиться, так сказать. Вот. И посмотреть, что у нас там лежит. Возможно, какое-то шматье я заберу, чтобы перенести все в бар 100 рентген Потому что, э, в принципе, это наша сейчас основная точка дислокации. Мы там часто бываем. Вот. Поэтому. Поэтому так. Окей, а -а -а, военнослужащие. Ага, все выбрано, все отлично, идем. Все, топаем, идем. Так, мы же можем бегать. У нас же теперь охереть какая выносливость. Не забываем об этом. Не забываем об этом. Так. В комментах вы, короче, написали, что... Ну, все, все, мне пишите про X18 лабораторию, типа там будет очень жутко. Типа там будет очень жутко, очень страшно, короче, типа такой небольшой хоррор получится. Ладно, пусть я бежит. Вот. А, такое я люблю, да. Такое я люблю. И уже с каждым вашим комментом у меня все больше и больше а, появляется желание посетить эту лабораторию. Если вы также любите и вам нравится что-то мистическое, что-то загадочное, что-то ужасное, ставьте лайки. ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки, все будет. Окей. Так. Он находится, короче, не на самой, я так понял. Не. Вот, он находится за пределами немного ее, поэтому так, смотри какой-то тут артефакт. Мне еще ломать мясо нужно. Мы глаз, короче, э, плоти нашли, мне нужно ломать мясо. Это что я взял? Это по любому не ломать мясо, это медуза. Окей. Это же неплохо. Там еще он какой-то тоже наверное медуза похоже да ну пойдем возьмем для продажи пригодится так так так стоп стоп стоп что за дичь что это сейчас было так еще один артефакт какой-то то же самое да так ладно Тут какая-то э, дичь происходит. Или... Да, как раз и на той территории надо, короче, посмотреть. Тайнички сходить проверить. А наш тайник, по-моему, находится. У той. Ну, короче, на обратном пути мы зайдем, посмотрим. Короче, где-то происходит жесткая бойня с мутантами, я так понял. Так. В этом здании. Окей, в этом здании. Надо как-то зайти туда. На удивление, здесь как-то тихо. Пандидант лежит. Опа. С кем это они там... С собаками? Так, неплохо. Вроде гавкают собаки. Наверно, с собаками они там воюют, короче. Так, это наш. Своячок. Это заберу. Так, стопэ. Какой-то здесь у нас... Э -э Какой-то тайник есть. Там что-то было про шкафчик. Опа. Опа. Заберу. Было что-то про шкафчик написано. Вроде как. Б. Я думаю, наверное, надо взять ружье. Угу. Вот они шкафчики. Радушечно. Опа. Вот тайник. Ага. -а -а. Комбинезон наемника. Хорошо. Его, наверное, выбросим, потому что, потому что, ну, сами видите. У, у, у. Выбросить. Выброш. Хотел на меня надеться Короче, выброшу я, потому что Чтобы не мешало Чтобы не сбивала и не мешало О! <Слышит> Твою мать, ты откуда здесь взялся? Модотрахер Так, да, кто там? пробежал да такой либо это был человек либо это был не человек хорошо так пусто никого шина вроде кто-то убежал тихо тихо Леха, кровосос, кровосос, отвалил, отвали, Леха, сюда иди, сюда иди, ты где? Я, я, я, я, я, Леха, а ч ты один патрон запустил? его! Фу. Это, конечно, было сейчас жестко. Твою мать, он с кровососом здесь. Откуда здесь кровососы-то взялись? Что-то расплодилось вообще. Жесть этих тварей. Фух. Так, мусорном ящике, да? Опа. Смотри, слизь. В кровотечение 133, но нет. А -а -а, слизняк. Хорошо Так Все собрали Рюкзак трубочиста Мы туда не пойдем Мы так будем туда-сюда бегать Короче На обратном пути если что Так я вижу там Кого-то Ага. Плохой Плохиш У меня для тебя есть Подарочек вам Давай Давай, давай. Патлон за кустами сидит. Так где-то отсюда стреляет. Всё. Всё. Закопал. Молодец. Так держать. Ёпта. в смысле или я вот я вот этого убил, наверное нихера себе. так, ладно а -а -а, идем дальше слышишь, да? опять кровососы что-то их тут развелось жесть, собаки вон здесь мутантов вообще дичь Сюда бежит, падла, да? Нет, не суды. Потому что она меня чует, и все-таки все равно суды, суды прибежит ко мне. Так, погоди, опа. Это кто? Вояка. Погоди, погоди, погоди, собака где-то здесь рядом. Откуда столько здесь? Прям чуешь, да? Прям чуешь? Откуда их здесь столько? Кушать подано. Э! Ну куда побежали? Я говорю кушать подано. Так, так я патроны, короче, потрачу очень сильно. Бах, собаку. Бах, там что-то еще. Бах еще дал просто <с> Жесть. Так, хорошо, ладно. какое-то болото. че вообще дичь как это происходит? что тут устроило, свинья? так. там наверно Слышишь, да? Тут, наверное, радиация угу. Так, и есть, так, погоди, у меня есть что? У меня одето что-то ради... от радиации Так, пулестойкость, ага, вспышка, выносливость, здоровье, увеличение и удар Так, а от радиации-то что есть? А, радиация минус 30, да А, нет, да, я не могу Так, тогда стойкость нет, выносливость нет Чем мы там хотели Удар Так Вот так Ооо, высокий уровень радиации Нихрена себе, постоял Нихрена себе, постоял Радиейшн, сразу Тут как тут, мать его Ладно, теперь у меня есть защита Я в кармане Алмазик Фига такой забрался ты, смотри, да? радиоактивную зону мяха радиации радиация-то... А -а -а, высокий уровень радиации, Нельзя так, нельзя так. Эй, чувак, ты че вообще больной Tipo, что делать? Где? Зона проклятая. Uh -huh. Все дыры нами затыкают. Домой хочу. <с onefight> Домой. Не стреляйте, пожалуйста. Не стреляй, братишка. Что делаешь? Прячусь тут, мне проблем не надо. От кого прячешься? Я из разведотряда. Нас катакомбы послали, чтобы посмотреть, что там творится над базой Там полная жопа Я один убежал, остальные, наверное, уже не жильцы Но возвращаться на базу я не хочу Нам вечно все дыры в этой проклятой зоне затыкают Черт, это ублюдки Катакомбы? Подземный туннель, они ведут снизу его территории я покажу тебе, где входы Карты... А, карт самих катакомб у меня нет а, знаешь, где в Нии хранятся документы? Так я же их уже взял штабе он на третьем этаже института там же эти чертовы бумажки Но туда еще добраться надо днем территория патрулируется полностью ночью патрулей меньше если хочешь на базу пролезть то сразу скажу через ворота не пройдешь сам реальный путь через катакомбы что дальше делать собираешься М -м, не знаю по военным законам на дезертир а из зоны как-то нужно когда мы сюда пришли тут гаражи запорожий стоял почти на ходу и в жизни вернул за полчаса капитан Собака, его себе забрал. Мол, ему по уставу положено. По дороге что-то тут рядом катался. И у ворот под дождь бросил. Вот бы спирит от запорожных на колесах. Убегать. Надежней. А не новая, старая. Тут, говорят, когда-то главная база стрелка располагалась. Интересно мне, может, какие следы от этого времени найти можно, если поискать как следует? Так. Не стреляйте, пожалуйста! Рядовой Воронцов Рядовой Воронцов Вы дезертир, однако И... Не стреляйте, пожалуйста Мое прощение, но мне нужно вас убить Я тебя не знаю. <квою> сори Эх, сори Так, окей Журнал Так Окей. Okay. Все данные, которые он мне сказал, нам уже не нужны, потому что мы уже все это выполнили. Так, теперь нам нужно отправиться вернуться за наградой. Ну, я думаю, сейчас здесь еще порыскаю. -по потому что я вижу вон там что-то. Вот здесь. Хорошо. Почему-то я думал, короче, знаешь, что? Я думал, о нихера! я, короче, думал это. Он там бормочет, он, я думал, он в зомби превратился, короче. Дойду, дойду. Я дойду, нифига радиация просто шпарит у меня яйца сгорели яйца превратились в крутую жесть теперь надо как раненый пес яйца зализывать так окей и аптечку так ну что здесь мы все закончили Здесь мы все закончили, теперь надо возвращаться, получается, нам возвращаться обратно Я думаю... Так а, Наш тайник находится где-то здесь Опа, Какой еще какой-то тайник, рюкзак пьяницы Окей, идем, короче, вот сюда Это что такое? Что за точки? А, это отмечены точки в катакомбе Так, погоди, в какой этой штуке наша... А, вот здесь, наверное, да? Потому что мы, помню, вот здесь вылезли. Катакомбы, катакомбы. Да. Идем обратно. Это сколько здесь этой радиации-то? Вот заперся-то, да? Да что такое-то? Ч проблема-то? Чему виснем? <гум> так. Окей. А -а -а. Это здесь, короче. Так, я заберу. Где-то здесь у нас наша нычка была. Помните, да? Или все-таки не у этого места, или все-таки у того здания? Или просто я не с другой, не с той стороны? Так, погоди. А! -а, -а, -а, -а! Мать твою! А, -а, а здесь тоже. Ну заныкал, да, куда-то? заныкал-то? Да в смысле? Да стоп! Я за тебя за километр за с тобой стоял. Ну, допустим. В смысле? А как этот ящик или что там взять, короче? Интересно, девки пляшут. Да какая нахер радиация, ты чё, упал? Так, погоди. Удар, наверное, я так полагаю, это у нас... Спасает вот от этой штуки всякой. Угу. Заберу. Забрал? Забрал. дал как просто на ходу. Захватываю. Опа. Погоди. А здесь-то я пропустил. Он что-то... За стеной, да? Окей. В вагоне. Да? С той стороны, наверное. уж заперта мысли не открыть горячим наверху на вагоне как мне подняться отсюда я не допрыгну или на путях где-то а по 10 водки алкоголик да а ну да он уже называется рюкзак алкоголик так у меня уже целый ящик короче водяры с собой прикинь бляха я перегружен нифига себе ну ладно допустим Как вот эту штуку разгадать. Так, погоди, ну здесь точно нет. Да бляха! Да стоп! Да погоди ты! Бляха, выдохся что ли? <свес> Что ты я... даже не прыгнул? А где? А где? Хер с ним. Хер с ним. так я хочу свой э -э свой тайник короче найти я не помню честно Ты кто? слава я так да в смысле отлично. Да что вы такие не дохните-то нихера. Минус одна. И у меня два патрона. Бляха! Бляха! Сюда иди! У меня есть вот такая вот на. На! На! На. Собака хвостов хвостов даже не оставила Псс, собаки ну собаки а. так не по-моему где-то вот, вот что ты будешь делать опять что за фигня и э, слушай, прекращай это дело так по-моему, где-то, блин. Да. Погреб. По-моему, да, по-моему, вот этот погреб, я еще помню, за него я прятал. О мать. Кто? Пошла. Усуньтесь. Обе две. Хвостов даже не оставляют. Уроды. Уроды. Так, отлично. А где мой? Вот. Так, здесь у нас, короче, автомат. Но... Абакан. Короче... Я его брать не буду. Наверное. Нафиг он нужен, да? Я заберу, короче, вот это. Так, водяра. М -м ну ладно, не буду. Мне водяра и так хватает, я заберу вот это, о, заберу вот это, это очень, очень хорошая штука, очень, очень пригодится. Так, тушенку, хлеб, гранаты, а патроны для пистолета и водяру, короче, я оставляю здесь, потому что нафиг она надо, я слишком перегружен мать его. Чем? Владярой. Так, а, тогда. Тогда мы поступаем так. Мы. А, я могу. Вот. Я же набрал тут. В смысле, уйди. Я же набрал тут патроны для пистолета. Мы их скидываем, короче, потому что они нафиг просто не нужны. Я все равно перегружен. Что мы тогда скинем еще? А, Скинул-ка я, наверное, вот эти вот патроны. А, нет, вот эти патроны я заберу. Так. А, что еще, что еще, что еще? Ох, вот это да, вот это, блин... За пара Так Артефакты я по-любому оставляю Короче, бинты я оставляю Давай-ка нафиг Тогда вот эту вот штуку мы здесь оставим Какие-то 20 штук, прикинь ну, Что в тебя Почему так сложно с этим Мещением-то. О, все. Ну и хрен с этой тушенкой, да? Нафиг. Так, окей. А у нас время-то поджимает, наверное, да? Нам нужно возвращаться. Что у нас там по времени? Нам нужно возвращаться. Так, уничтожен лагерь, уничтожение лагеря на служащий так у нас один день успеем или нет дойти или ен то это ен то это все зря так здесь хвостов нет да я проверял хорошо бежим почему-то я думал блин ну не ожидал я здесь встретить короче мутантов я больше думал здесь будут э -э ну военные не думал, что здесь будет мутант. Все-таки это база, база этих золдафонов. Нам придется так пешочком идти. Ибо я перегружен. Ибо я перегружен. Ну так-то в принципе, да, я думаю Тут мы почти прошли Осталось нам свалку пройти ну, и все Кто там? Добаки. Немножко пробежаться можно Вот так, до серединки Пока иду, короче, она восстанавливается Это, наверное, действие артефакта -то. Восстанавливает Выносливость вот такими маленькими перебирочками в принципе можно, чтобы немного ускорить, короче, процесс. Так, ладно, одна локация есть. Осталось, короче, пройти свалку. Оп, Я еще и проголодался. Отличненько. Батона у меня целая просто мотиву куча, поэтому пожру батона просто. Просто какие-нибудь две буханки батона, короче. Два, два батона, короче, зафигачил. Эх, жопа толстая будет, у тебя скоро меченый. От батона-то. От фотки с батоном. Чужой. Блях, опять эти бояки. не понял, тут лежал, короче, или он сидел? Такой вскочил просто. Это, бляхо, вот патроны летят-то. Не есть, хорошо. Так, ладно, мне, в принципе, стрелка показывает вообще в другое место идти. что происходит готов и там смотрят стреливаться вот ну, там их всего наверное двое да, наверное двое справитесь я думаю да я думаю справиться Леха, три патрона, ладно Три патрона, я сейчас истрачу, короче Остался только пеколь Ира Ну-ка Вообще, мы их Ладно, все Хорош Так все потратил С одним то вы там справитесь я думаю да это чё а. в принципе мы даже сделали можно сказать не только одно задание мы нашли еще глаз э -э псевдоплоте это уже как задание да можно сказать выполнено нам никуда не надо будет идти только то награду забрать ну сначала взять задание и сразу получить награду за него вот. убили военнослужащего дезертира Ну и так хорошенько потратился. скажу я вам. Ну ладно, а патроны я у бармена куплю. Они вроде как периодически появляются. Я куп... Кто? Кто? Свиньи. Бляха, у меня пистолет, короче, наверное, мощнее, чем вот эта двухстволка. Видел, как она рубит? Так, ладно. Опусти оружие. Все, опустил. Вот это дружбан то дружбан какой-то, смотрю, у меня сидит здесь. Здорово. Петя, ну, значит. Идет молодой сталкер по зоне. Вдруг озеро, которого на карте нету. Он туда-сюда, а потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает. «Уважаемый, как бы мне это озеро-то обойти?» Тот отвечает. «Пошли, мне по дороге покажу». Ну, идут, идут, а молодой спрашивает. «Вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь?» Мужик смеется. «Кого тут, говорит, бояться-то?» Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик подумал, подумал, да и говорит: Ладно, монстры монстры, это понятно. Зомби, еще туда-сюда. Но нас-то, контролеров, чего боятся Кстати, он говорит контролеров. Мы видели только одного контролера, и мне что-то э, не понравилось, как бы. С ним встреча. Вот. Он говорит нас значит их много он значит не один Это вообще дичь жестко Прикинь, с кучей встретится. встретиться будет вообще оттаз просто оттаз но все можно сказать мы на месте Осталось только он, наши веселики висят. Каждый раз я проверяю тот труп и ничего в нем не появляется нового. Может когда-нибудь, возможно. Собаки, кстати, пропали. По заданию выполнил, все они здесь больше не регенерируются, да? Ну, Чевка О, нифига, их там повыскакила одна. Собаки. Просто скашиваем, скашиваем собак. А да побежала, шапка Ну иди сюда. Все, убил. хераси просто, да? Да что за дичь-то? Опять какие-то обновления, что ли, мне пошли? Вот, вот, вот, вот винты. Опусти оружие. А все, я понял. А И такое лицо как будто не при делах что это тут натворил что это скажи мне? что это за светящийся летлячок что это за молочко э? проходи не задерживайся сразу только проходи не задерживайся а вот а вот пока ты мне не объяснишь что это такое Смотри, я за тобой и слежу. какие на... Китсенко. Иди своей дорогой, Стагер. Бегу. Иди своей дорогой, Иди своей дорогой Бегу. Иди своей дорогой, Бегу уже. Сейчас так, Нет, так за... окей, бат. Все, мы пришли. Выполнили задание очередное <связывая> очумели очумели летние даже <связывая> проходи не задерживайся так это у нас бармен да <связывая> бармен <связывая> бармен иди <связывая> <бармен, связывая> <бармен, связывая> сюда <связывая> я, я это <связывая> задание <связывая> задание пригодится <связывая> <связывая> Так, время идет, а ты не меняешься Все такое же нелюдимый. Садись, выпей, может подобреешь чуток Так, и я тут по поводу не задания Слизня, грави Мне нужна работа Так, глаз плоти Я берусь Так, по поводу задания Окей, глаз плоти, 500 рублей Радость туриста какая-то Радость туриста, радость туриста радость турист. радость. А, радость туриста это, по-моему, это, да? Водяра ну водка всю блин, снабжает. Так, ладно. Ой, хреновая водка была. <смех> так, что мы сейчас посмотрим и э, продадим? Так, это моё... Это я тебе не отдам, не учится, это что у нас? грави. Учится, это я у тебя не сейчас, да, взял разрыв. Не грави смотри, мне не нужен. Так, это что, медуза, медуза мне тоже не нужна? Забери ее, пожалуйста. Так, мамины бусы, полистойкость. Ага. А каменный цветок это заберешь. Все. А, смотри, у меня он. четыре штуки есть. Вот так. Один я себе оставляю. Вот так хорошо. Ай, так, еще вот такая блин, штука блин, есть вот у меня. Вот... Электрошок. Один. М -м -м. А сколько? На 16 косарей, ты прикинь. На 16 косарей. Охереть. Торговать. Окей, торгую, Нет забираю у тебя патроны. Пошел. Нет вот. то завязывать, пора. Забираю у тебя вот эти патроны еще. И, наверное, все, да? Да, и наверное все. Вот так. <свечный> да, хорошо. Походи, а, Теперь здесь, теперь здесь, интересное. теперь здесь, здесь мы. Так, 240 патронов. Давай, наверное, оставляем 240, потому что, блин, быстро, очень быстро ä, пропадает. Кончаются тормози, патроны у нас. Не так, не мое а мое еще, мое а 3. Да, что я здесь выложу я здесь выложу так 5 ага. 5 30 патронов нормально оставляю нет погоди десяточка десяточка таких и все да у меня больше других нет тогда раз других у меня нет я беру короче двадцаточку вот таких Не и десяточку таких Моя так а, это пятерка Пятерка. Ты меня уважаешь? Пятерка. Пятерка. бинтов у меня целая... Четверка. Пятерка. Ты у меня -что Пятерка. Так, водяры мне столько тоже не надо. Пятерка. Ну и все. Я готов Батюль, к следующему, можно сказать, заданию. А колбасу и батон и нынче старые. Нормально. Нормально. Пригодить. Я батонами питаюсь, значит все хорошо. Так. Вот. А, на этом, э -э -э -э. наверное, закончим. Вот. В следующей серии мы продолжим выполнять задание у бармена. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписывайся да, на канал. Вконтакте. Подписываемся на инстаграм, комментируем. С вами был вашей, шпи, Валерий. Всем пока.